Эй, свинья, ты меня снимаешь? Короче, я не знаю, видно вам нет. Время уже... Куда надо смотреть? Время 10 часов, короче. Уже все думает, ложится ко сну. Поэтому надо убрать те вещи, которые должны быть холодными в холодильнике. Молоко. Помидоры, веберка, короче. Все как у нормальных людей. Газировочки. Вот... Очень люблю вот такие вот тархун. Кстати, скоро буду делать свой тархун. Это очень просто, кстати, делать тархун. Вот это растение называется эстроген. Легко выращивается. Фактически на даче у меня под Москвой растет эстроген. Ну, Бурлорис вообще все знают, что это за растение. Все легко выращиваться, все легко экстрактируется. Ясен пень. Оно не будет даже близко экономически так выгодно, как там, типа по 30 рублей бутылка не, не получится. Но смысл не в этом. Оно просто будет свое и вкусное. Короче, время-то косну. Вон, свинья уже понимает. Не надо все складывать, что должно быть холодным. И, походу, сейчас кто-то провалится... А нет, ловкость природная. Надо все складывать в холодильник, да? Вот. Для этого надо сделать холодильную палку. Вот так вот. И на эту палку надеть продукт раз ну что давай. давайте давайте вот и вот так вот на палке спустить вниз палка новая не обтесанная пока что еще зусинс столько всего лишь вот берем второй пакет нужно немножко помочь и таким же образом ну, походу ему надо будет нормально помочь и таким же образом спускаем вниз а ниже глубины промерзания, как известно, всем со школы, я не знаю, сейчас вообще в школе учат этому или нет. Короче, температура там круглый год постоянная, в районе нуля. Ну, плюс чуть-чуть. Ну, поскольку, блин, здесь река рядом, я вот не мерил. Надо клешку съездить за прибором, померить, какая тут температура, я подозреваю, что там, блин, минус один. Короче, к чему я это все? Когда люди говорят, что у них нет места в холодильнике, боже мой, вы просто приезжайте сюда, у вас все будет нормально.